Друзья, привет! Никогда не регистрируйте в квартире никого, кроме ваших близких родственников, жены, детей, родителей. В чем опасность, что вы зарегистрируете свою тетю из Костромы в московской квартире? Или, например, друга, которому нужна была прописка, чтобы устроиться на хорошую работу? Все очень просто. Вы потом не сможете их просто так выписать. Никакие расписки, заверенные кровью и клятвами, не работают. Если тетя или лучший друг не захотят потом выписываться, то выселять их придется только через суд. А если у тети еще будет малолетний ребенок, то чтобы зарегистрировать его в вашей квартире, даже не потребуется ваше согласие. Ведь регистрация детей осуществляется независимо от согласия собственника квартиры и зарегистрированных там граждан. А если вы хотите потом в суде выселить маму с ребенком из квартиры, то на их защиту встанет орган опеки, ведь нельзя выписать ребенка в никуда. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а также делитесь этим видео с друзьями.